Привет! Приятного просмотра! Надеюсь, будет интересно. Всем доброе утро! Сегодня 8... Сегодня, говорю, сейчас 8.24. Сегодня вторник. Вчера был понедельник. Я очень логичная девчонка. Короче, попытка номер два встать в 7, хотя бы 15. не удалось. Короче, знаете, что произошло? Вроде все было под контролем. Вчера я прям такая, все проснусь рано утром. Ну, я отработала, но получилось так, что я вчера просто жестко переела всего просто. Типа я поела, я попила чай, я поела семечек, просто семечки убили мой желудок. И знаете, во сколько я заснула? В 2. Легла-то я, конечно, ну ладно, я легла по 1. Но заснула я в 2.30, понимаете? в 2.30, потому что у меня живот болел из-за семечек. Так что, девочки, которые как э, мои подписчицы, не везите больше семечки. Все в порядке. Все хорошо. Семечек мне больше не надо. Мне на самом деле больше и чай не надо. Мне, мне... Каждая подписчица, с которой я виделась, они все мне привезли чай, понимаете? У меня теперь до хрена чай, я могу продавать уже этот чай. Я скажу обязательно, когда у меня закончится. Блин, ну спасибо большое. Там такой чай. Вот последняя девочка мне привезла просто, у нее у мама чайный дом. И я вообще просто в восторге там. Ой, покажу как-нибудь. Ну, короче, я планирую. Что я поняла. Видите, время идет, а мне надо так собираться, поэтому я буду кофе себе наливать и говорить. Если вы типа не против, ну, вряд, вряд ли вы против мой канал, что Вот, а так даже, вроде, свет лучше падает, потому что сегодня что-то пасмурно. У нас капец, понимаете, это очень, ну, вообще жарко. Вчера плюс 15 было, я ходила в джинсовке, прикиньте, в джинсовке в марте. Еще больше люблю Корею, <с> так что приезжайте. Так хочу, чтобы у каждого все получилось приехать, реально отвечаю, искренне желаю. И все малышечки, потому что машечки. Вот. Я что говорила-то? Да <с> давайте, Нормально так вот вам видео смотреть? Я просто что-то влогер. Ничего страшного, ребят, когда-нибудь я куплю новый телефон, и все у нас будет хорошо. Вот, сейчас у меня первая задача это опять накопить денег. Прикиньте, вот вы же все это со мной проживали, вам тоже кажется, что слишком быстро опять нужны деньги? Короче, каждые два с половиной месяца по идее нужно 80к рублей. Там, посчитайте на свою валюту, сколько там будет. Вот, это Ржака, так-то. Нет? Мне кажется? Ладно. Что я говорила? Короче, суть в чем? Я, ну там извините. Мне нужно же готовиться к экзамену, я вообще-то летом собираюсь э, пятый уровень все-таки взять. Так что, а я не могу вечером, понимаете, у меня типа работа, я работаю до 9-10-12, в зависимости от дня, ночи, да, понятно. Я не могу после работы еще сидеть, я вообще типа жаворонок, у меня вообще мозг не работает вечером, ну то есть он работает вот чисто для работы, короче самой что-то новое учить тренироваться я типа не могу я потом как-нибудь сниму наверное следующее видео будет про этот как это называется про то как мой. как моя неделя вообще проходит поэтому посмотрите как это вообще все это дело работает так вот мне нужно типа раньше вставать пока что это видео про мои попытки может быть что-то еще на этой неделе будет интересного, но я не знаю. У меня как бы только работа, универ, и вот сегодня выходной и в субботу выходной будет. Короче, удачи мне. Расскажу, как получилось в итоге или и получилось ли вообще. Всем привет! Блин, я до записываю это уже как бы сейчас. Короче, суть в чем? Сейчас у нас 17:35. Я только закончила свою основную работу. Ну, как основную? У меня... Я отвела 4 урока, у меня осталось еще 2 в 10 и в 11. Вообще-то сегодня 8 марта, прикиньте. И э, что я хотела сказать? Оказывается, азиат... Ладно, не только азиат. Короче, у меня сложилось... Я вот не буду, конечно, утверждать, но у меня сложилось такое впечатление, что типа корицы... Вообще, типа, в других странах, кроме русскоговорящих стран, нигде не празднуют 8 марта. Это чисто у меня сложилось такое впечатление. Почему? Объясню. Потому что здесь никто не поздравляет тебя. <laughs> То есть все люди, которые меня с 8 марта поздравили, это были э, люди русскоговорящие. Вот что в универе, что как бы в целом, там в Инстаграме, везде... Вот, то есть типа у них есть такой праздник, а некоторые у меня, все азиаты, которые были у меня в группе, например, которые у меня есть в группе, и девочка из Испании, они вообще типа такие, Шу. а ну да, 8 марта точно, короче, у них так не празднуется такая, я что, вообще-то видео, знаете, как у меня не получается проснуться в 7 утра, вы такое видели когда-нибудь видео, я, ребят, я вас замотивирую, отвечаю, Сегодня третий день, когда я пыталась, сегодня среда, я пыталась тоже проснуться хотя бы в 7.15. И знаете, мало того, что я не проснулась в 7.15, так я еще так тупо переставила будильник, что я вообще проспала сегодня. Я... У меня уроки начинаются в 9, а я проснулась в 8.48. Как вам такое? И я на 5 минут опоздала на урок. Прикиньте, я за 10 минут, грубо говоря, за 12, да, я успела умыться, одеться и дойти до универа. Я вообще в шоке. Просто я мощная девчонка. И я супер... Я не могу проснуться, прикиньте. Хотя это просто цифры же, по идее. Я еще думаю, а оно мне надо вообще? Короче, буду держать вас в курсе. Отличное мотивационное видео получится. Поэтому хотите просыпаться раньше, обязательно его посмотрите, поставьте лайк и комментарий и всякое такое. Блин, я надеюсь, что я не одна такая, короче, которая так не бывает, не работает. Ладно, короче, вот. Доброе утро! Вот я фактически, типа, только сейчас проснулась. Вы можете видеть у меня синяки под глазами, вероятно. Пруфы, да? 7.22. Я, если честно, хотела прям, прям вот у меня было такое настроение, типа, забить и лечь. Короче, вот, сейчас я... Наверное, умоюсь и вернусь к этому разговору. Вот так. Так, ну оцениваем ситуацию. Сейчас на часах у нас 8.03. А, я налила себе чайочек ваше здоровье о май гад обожаю просто пушка вот хотя я хочу конечно кофеечек. но э, так как я на перемене все равно буду пить кофе я решила я и так злоупотребляю в последнее время в общем я приготовила себе завтрак вот такой ну короче суть в чем получается раньше я просыпалась например 8.15, и я только пока собиралась пила чай да сейчас я позавтракаю и я как будто бы еще не проснулась ну как будто бы обычная Арина еще не проснулась но короче фишка в чем да за 30 минут дополнительных я конечно ой, не за 30 за два за 40 получается капец я конечно такая размеренно все успела сделать и у меня до универа еще 40 минут. Сейчас вот я поем и что-нибудь, может быть, успею даже сделать, потучить. Но мне все равно не хватит времени, понимаете? То бишь, получается, что надо вставать еще раньше. Например, я встану в 7, да? Ну, я такая, надо с чего-то начинать. Просто прикиньте, а я еще один а жаворонок. Типа жаворонок, это когда мне реально комфортно, в принципе, рано вставать. Фишка в чем, почему я не учусь ночью, да? Потому что я не могу. У меня голова очень не шарит. У меня ночью, я вообще не получается у меня ничего. Ну, я имею в виду после работы. А еще я такая думаю, знаете, посмотришь такие видосы всякие. Я тоже такая, возьму, замотивируюсь. Посмотрю видосы на этом. На Ютубе. Такая. Как люди встают так рано. Такие молодцы, продуктивные люди вообще. В 6 утра. Там девочка в 3, 3, что-то там в 40 встает. Я думаю, ты вообще как в порядке. И я не могу в 7.20 встать. Здрасте. Отвечаю. Наверное, вы когда смотрите, вы такие, да, я 100 просто так же. Потому что нормальные люди... Нормальным людям это тяжело. Знаете, как я себя заставила встать? Я такая, ну это всего лишь цифра. Попробуй, Линочка. Тем более... Ой. Ты же не хочешь, чтобы был чисто контент неудачницы. Хотя бы один-то денечек надо. Но мне реально хотелось, типа, реально не встать вообще. Мне хотелось просто спать дальше. Короче, я не понимаю. По-моему, меня обманывают. Может, они за один, за один день все это записывают? Короче, я не знаю, как они это делают. Я сейчас, на данный момент, хочу просто в кроватку. Вот. Вот такие вот мысли. У меня уже на 3.40. Не знаю. Я еще подтормаживаю. Ну, конечно, вы стоп просто понимаете, да? Просто как люди просыпаются в такое время. А, ну еще, знаете, такой момент... Я тут подумала, может быть, они так просыпаются, потому что они, ну, как бы, только учатся. Я думаю, если бы мне не нужно было работать и жить в целом. Ну, ладно, просто хотя бы работать, да. Потому что у меня... Я, наверное, в следующем видео покажу, как вообще распорядок дня проходит. Вообще, как, типа, неделя у меня проходит. Но по факту, после универа я иду в зал на часик. Потом... У меня работа часов на 5-6, а потом ночь. В принципе, мне даже самое раннее, когда я могу лечь, это, наверное, 12. И то при условии, что у меня нет уроков в 11. Вот такая информация. и как свинья. Извините. Не буду это вырезать. Короче не присыпают все бесит вперед Всех все получится всем привет доброе утро сегодня пятница 725 значит что стоит сказать ой сек. О, сегодня было тяжелее всего мне кажется вставать Хотя я вчера легла в 12, знаете. Типа, есть плюсы от того, что ты так рано встаешь, Типа, тебе очень сильно хочется... Короче, нормально ложишься спать. Типа, в 12 я еще мне кажется, не засыпала. Или, может, я там где-то в первом часу, короче, заснула. Но я такая проснулась, знаете. Ну, во-первых, я... у меня будильник стоял на 7. Но я уже умылась, типа, оделась и всякое такое. Короче, но я с собой договаривалась, знаете. Типа, вот этот вот прикол, когда... Я такая лежу и такая, Алина, а, она ну, тебе надо, ты же можешь еще час поспать. И тяжело было найти мотивацию. Я такая, ну блин, это же ну, тоже чисто нужно привыкнуть, ну Алинечка, ну давай, последний там, типа денётик. Хотя это не последний должен быть денётик, а только начало этого пути, грубо говоря, да. Но я все еще думаю, зачем она мне надо. Потом я такая, блин, ну сегодня, если ты сейчас не встанешь, то у тебя вообще не будет время позаниматься. Знаете, что меня смотивировало? Я вчера купила шоколадку, и такая, зато я побью чьё шоколадкой. Капец, ребят, не знаю, какие у меня, что вообще, просто я не знаю. Короче, может быть, у меня недостаточно большая мотивация для такого события. Короче, вот так. Но встала это получается два дня из пяти... Ну давай, вас даже неплохо, два дня из пяти, и такая информация, поэтому спасибо всем, кто досмотрел до этого момента, сейчас я буду пить вкусный чай с шоколадкой и позанимаюсь, все равно у меня как бы есть время, теперь на этом целых минут сорок точно, может даже и час, вот. Кто досмотрел? А я тоже говорила. <смех> Меня изображает. Я хотела сказать Подписывайтесь там на канал Ставьте ну, колокольчик, кстати, Не ставьте без разницы, не знаю. Подписывайтесь на другие соцсети Что там еще говорят? Ну в общем, вот эта всякая штука Для продвижения канала Нас почти 2000. Yeah! Yeah! е <смех> Ее, Не знаю. Что-то я так медленно как, не знаю, или это немедленно. Непонятно, что я делаю что-то как-то не так. Ну ладно, согласитесь, я не сильно запарилась. Даже это видео, вы когда посмотрите, вы такие. Ну, можно было хотя бы кадр там, что-нибудь это, записать. У меня еще телефон сдох. Короче. Вот так. Все, ладно, пока.